Друзья, на очередном объекте смонтировали систему принудительной вентиляции. Вот так вот проходные элементы выглядят снаружи. Первый у нас проходной элемент идет на кухонную вытяжку. Второй у нас идет элемент для принудительной системы вентиляции. Сам вентилятор непосредственно. И следующий, третий, это у нас фановый стояк. Сейчас вам покажу, что получилось внутри. Так вот у нас выглядят воздуховоды на чердаке. Утепли их. Здесь у нас еще один проходной и следующий воздуховод. Временно подключили непосредственно к розетке. Вот такой вот идет регулятор, с помощью которого можно регулировать мощность. Вот так вот выглядит воздуховод, который мы опустили с холодного чердака на первый этаж. Воздуховод э, внутри помещения здесь будет установлен диффузор потолочный и видим вот установили обратный клапан сейчас вот тяга есть он соответственно открыт когда тяги не будет выключен вентилятор он соответственно будет закрыт нужно их устанавливать чтобы холодный воздух не поступал в помещение еще у нас одно помещение здесь будет санузел также организован забор воздуха и пошла у нас здесь вот такая вот магистраль, сделали штрабу в стене, опустили на первый этаж и на первом этаже тоже у нас здесь санузел, вот соответственно опустили трубу на первый этаж, видим обратный клапан у нас приоткрыт, соответственно тяга есть, все работает. В первом этаже здесь будет кухня, гостиная. Идет у нас, соответственно, магистраль на кухонную вытяжку. Ее уже выполнили из оцинкованной трубы. А так все магистрали у нас из пластика. Вот такие работы мы выполнили. Приток свежего воздуха у нас на данном объекте организован через вот такие вот настенные приточные клапана от компании «Велка».